Всем привет, с вами Дмитрий Урсул И в сегодняшнем видео я хотел бы показать один интересный прием Для тех, кто любит создавать барабанные звуки с нуля То есть не использовать сэмплы, а крутить их самостоятельно Кто не знает, в Logic есть довольно крутой инструмент Появился он несколько обновлений назад Таких глобальных обновлений Называется Drum Synth То есть синтезатор барабанов и он довольно крутой, и на самом деле он не часто используется даже в библиотеке Logic. То есть если загружать какие-то драм-машины, то далеко не во всех есть, собственно, этот инструмент. И сегодня на примере, собственно, драм-машин дизайнера я покажу, как создавать свою такую максимально кастомизированную барабанную установку, в которой не будет каких-то сэмплов чьих-то или еще чего-то, а будет прям вот полноценная... Такой синтовый движок, с которым вы потом сможете сделать то, что хотите а, Вот, ну давайте начнем Для начала у меня здесь есть уже загруженный паттерн с таким довольно стандартным битом а, но к нему еще потом вернемся у меня здесь абсолютно пустой инструмент у меня загружен просто а, драм-машин-дизайнер, в котором нету вообще ничего и уже создан первый инструмент и я сейчас наглядно покажу что и как нужно в какой последовательности делать, чтобы создать вот эту самую свою установку и вы потом ее, если что, сможете всегда сохранить через библиотеку но обо всем по порядку итак, давайте начнем с бочки Uh, у нас уже создан инструмент для первой ячейки, вот он. То есть, uh, напомню, что драм-машин дизайнер это не совсем инструмент, это контрольная панель для того, что у нас происходит на вот таком, скажем, саминг стэк треке. То есть, здесь может быть создаваться несколько дорожек, непосредственно на которых инструмент располагается. Инструмент может быть quick-сэмплер для загрузки тех самых сэмплов и ваншотов, с которыми в большинстве uh, случаев используется драм-машин дизайнер. Но мы сегодня, как я уже сказал,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 Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. И вот у меня создался кик, и что самое удобное, опять же, в драмашин дизайнере, что нам не обязательно лезть в сам инструмент, открывать его и здесь что-то крутить, вертеть, потому что у нас очень удобно основные возможности по управлению передаются, скажем так транслируются на драм-машин дизайнер выбрав этот инструмент, то есть за это вообще драм-машин дизайнер я очень люблю, то есть он очень удобно стал э, показывать то, с чем мы работаем э, опять же, благодаря обновлениям Logic, то есть этот инструмент как я считаю, очень хорошо доработали Итак, с бочкой мы пока разобрались давайте нам нужен еще snare, то есть я могу здесь нажать на плюсик у меня создастся еще одна дорожка По умолчанию у меня тут же библиотека открывается, но она нам не нужна Мы создаем для снейра еще один драм синт И здесь мы выберем, соответственно, снейр Так, дальше нам нужен хай хет Давайте создадим его Опять третий инструмент Берем также драм синт и давайте переключим на хай Head. Здесь выберем какой-нибудь Sharp High Head, допустим. А, ну, это еще потом подкрутим. И давайте еще загрузим какой-нибудь Head дополнительный. Допустим, сюда. Тоже загрузим, соответственно, Drum Synth. И выберем также Head. Давайте послушаем, как у нас сейчас звучит паттерн. Я пока замьютирую хай-хеты, и можем начать с бочки. То есть можно подкрутить бочку... То есть таким образом я прям сразу могу, уже слушая паттерн, менять э, свою бочку, и опять же это именно синтезаторная бочка, то есть это не сэмплы, не что-либо, это именно э, движок, который позволяет мне с нуля генерировать э, бочки. Причем здесь есть разные режимы с разными возможностями. Давайте вернемся к Heavy Kick. Кстати, настройки сохраняются для вот этих вот выбранных э, пресетов. То есть они не сбиваются, и мне не нужно потом заново накручивать звук. Это тоже довольно удобно. Здесь, кстати, можно классные 808 бочки делать. Давайте то же самое сделаем со снейром. То есть можно абсолютно по-разному э, создавать звучание тут, тут вообще тоже очень большое количество разных э, снейров Здесь, кстати, можно и клэп сделать И давайте вернемся к хай-хету Сейчас он немножко звучит не совсем так, как надо. И добавим еще один хед. Конечно же, все это можно отстроить по громкости, так как у нас есть независимые возможности. По самим дорожкам, то есть мы можем и плагинами обрабатывать и отсылать на ревер, и дилей, то есть все как стандартно. Но вот именно очень удобно, что вы работаете не с сэмплами, а работаете непосредственно с, э, с синтетическим движком, то есть синтезируете в реальном времени. Нужный звук. Понятно, что, может быть, здесь не так прямо уж много возможностей, но, в принципе, любой синтезатор барабанный, он, в принципе, такой довольно ограниченный, потому что все так или иначе сводится к какому-то белому шуму и каким-то эм, волнам специальным тональным, которые придают то или иное, то или иное как раз перкуссионному звуку, и, соответственно, создается либо бочка, либо клэп, либо снейер либо хай-хэт, либо тарелка, то есть, конечно же, сэмплы, они более разнообразные, но зато здесь у вас больше контроля, и вы, опять же, не портите звук, потому что если вы там сэмпл начинаете как-то тюнить, пичить, то вы все равно внедряетесь в исходный аудиофайл, и все равно там как бы больших возможностей нету, А в синтезе у вас возможности ну, максимальные, насколько это возможно для вообще драм-синтезатора. Здесь, кстати, эти возможности реально довольно большие. Можно таким образом создать свою уникальную драм-машину, никаких сэмплов, ничего, и использовать в своих продакшнах. Причем все это можно автоматизировать в нужный момент, то есть можно там в какой-то момент дикей у бочки раскрыть, и также мы не забываем, что э, у нас основная партия играет на э, нашем трек-стеке, но мы еще можем какие-то отдельные элементы прописывать. Давайте для примера я сейчас создам здесь MIDI-регион. И можно делать какие-то быстрые брейки, так как у нас этот инструмент, в данном случае клэп, привязан к трекингу, то есть у нас разные ноты будут звучать. То есть мы можем здесь рисовать различные брейки например в конце там квадрат или в середине квадрата ну например сейчас возьмем brush tool и нарисуем какой-нибудь что-то такое допустим ну наверное вот это нам не нужно То какие-такие эффекты, это может, конечно, все разбросать больше по октавам будет более заметный эффект. Ну или если здесь поменять все-таки на снейр. <музыка> то есть у вас основной бит идет а, в основном тоне, то есть в основной тональности а, снейра, а на отдельных дорожках вы можете прописывать вот такие брейки, которые следуют, соответственно, за а, Высотой нот То есть Здесь у нас э, Мы можем любую ноту, любой бич прописать А на основном бите У нас играет как бы скажем так, основными нотами, то есть, ну, так называемыми тональностями этих элементов, бочки, снейра, хай-хета и так далее, то есть можно таким образом комбинировать и создавать свои биты, то есть здесь у вас, еще раз повторюсь, играет основной какой-то бит, какие-то брейки, дополнительные изменения вы прописываете уже на отдельных дорожках, это тоже довольно удобно, то есть можно себя скопировать и так далее, и вот получаете таким образом, мало того, что кастомную барабанную установку свою собственную, которую вы потом также можете здесь э, как-нибудь назвать драмкит э, и э, всегда ее выделить и, соответственно, сохранить здесь э, полностью со всеми настройками. То есть довольно удобно. Э, для тех, кто не знал этот способ, вот попробуйте и надеюсь, вам это пригодится в творчестве, то есть можно таким образом реально делать интересные барабанные установки, не искать кучу сэмплов подходящих сэмпл паков, особенно вот с 808 не всегда они нормально ложатся особенно когда их начинаешь тюнить а здесь еще раз напомню, что можно все и э, в тональность настроить, еще ее автоматизировать, то есть брать для бочки авто автоматизацию прописывать для пича в зависимости от смены гармонии в треке то есть очень много возможностей, еще раз повторюсь что это никак не портит звук, потому что это непосредственно синтовый движок и который генерирует вам звук бочки в реальном времени, то есть это никакие не сэмплы, никакой не таймстретчинг, то есть довольно классный качественный инструмент, и ну, скажем так, он немножечко подзабыт, то есть о нем все поговорили, когда он только вышел, и как-то особо никто прям часто им не пользуется, но в этом случае я прям не вижу, не сталкиваюсь с ним. Так что имейте в виду, что такой классный инструмент есть, как DrumSynth, и в связке с драм-машин-дизайнером он раскрывается вообще вполне в максимальной мере, так что используйте, обязательно пишите в комментариях, как вам такая идея вот создания такой драм-машины уникальной. Будете ли этим пользоваться, или может уже пользуетесь этим методом. В общем, мне интересно узнать. Как всегда, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, подключайтесь в наш телеграм-чат, если вы еще не там. Ссылка будет также в описании к этому ролику. Конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропускать новые видео, связанные с лоджиком и не только. Ну и а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео, всем пока.